В империю Харизм-Шахов к моменту столкновения с Чингисханом входило всего-навсего. Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Пакистан, Афганистан, Иран. Немножко погранича нынешнего Ирака и Азербайджана. Ну, совсем немного, половина. Такое маленькое государство. То есть это территория древнейших цивилизаций. Понимаете, да, о чем речь идет? Это Персида, Кира Великого и Его Потомков, это Мидия, это... а Туркмения это парфия древняя. Это Сагдиана и Бактрия, Таджикистан и Узбекистан. Это одни из самых развитых. И удивительных районов. Это же там было бактрийское царство, где царствовали потомки одного из полководцев Александра Македонского. Кушанская империя, простиравшаяся от Тиншаня до Усти Инда в свое время. То есть это край высоких древних цивилизаций. И вот туда пришли монголы. История России